То, что совершается под давлением общества и обстоятельств, не имеет значения, поскольку оно в большинстве своем происходит механически. Это просто реакция на удар. Достаточно бесстрастно себя наблюдать, чтобы полностью изолировать себя от происходящего. То, что делается бездумно, слепо, может усиливать карму. В противном случае оно не имеет значения. Гуру требует только одной вещи – Ясности и интенсивности цели, чувства ответственности за себя. Реальность мира должна быть поставлена под сомнение. Кто такой гуру в конце концов? Тот, кто знает состояние, в котором нет ни мира, ни мысли о нем, является высшим учителем. Найти его значит достичь состояния, в котором воображение больше не принимается за реальность, за то, что есть. Он реалист в высшем смысле этого слова. Он не может и не желает искать соглашений с умом и его иллюзиями. Он приходит, чтобы отвести вас к реальному. Не ждите от него чего-то еще. Гуру, о котором вы говорите, который дает вам наставление и информацию, не настоящий гуру. Истинный гуру – тот, кто знает истину за пределами чар иллюзий. Для него ваши вопросы о дисциплине и послушании не имеют смысла потому что в его глазах Личность, за которую вы себя выдаете, не существует. Ваши вопросы касаются несуществующей Личности. То, что существует для вас, не существует для него. То, что вы воспринимаете как должное, он абсолютно отрицает. Он хочет, чтобы вы видели себя так же, как он видит вас. Тогда вы не будете нуждаться в послушании и следовании Гуру потому что вы будете подчиняться и следовать своей собственной реальности. Поймите, что то, чем вы себя считаете, является всего лишь потоком событий, что из всего, что происходит, приходит и уходит, только вы остаетесь. Неизменное среди изменяющегося, самоочевидное среди предполагающегося. Отделите наблюдаемое от наблюдателя. И отбросьте ложное отождествление. Махарадж.